Здравствуйте. С вами программа Гипотеза. И я Лилия Иликова. Сегодня у нас в гостях Анна Андреевна Свирина, доктор экономических наук, профессор. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Лилия. И мы договорились обсудить сегодня взаимосвязь таких глобальных проблем, как миграция, политика Евросоюза и экономическое положение стран Европейского Союза. Первый вопрос, да, вот такой самый интересный. Как вообще связана экономика и усиление политическое усиление ультраправых сил в Европе? Почему с этого начиная? В Италии вчера прошли парламентские выборы. Сегодня с утра подводят итоги, которые очень интересные. На первом месте ожидаемое в общем-то, первое место у такого политического движения, как «Мовементо Чинквестелли». Это движение «Пяти звезд», движение, основанное сравнительно недавно – бывшим комикам движение, которое позиционируется как э, инвэрометалистское, то есть это движение зеленых, они евроскептики, они э, позиционеры, не собирающиеся ни с кем в коалицию вступать, не собиравшиеся э, прежде, вот, то есть тут все понятно, и они набрали ожидаемое свое первое место, но на втором месте самое интересное, второе место занимает ультраправое движение «Лего Норд», это движение Маттео Сальвини, от которого точно никто не ожидал второго места. На второе место прочили сначала форцы Италия, вперед Италия с Берлускони. Вот. Ну, получилось вот такое распределение сил, и теперь итальянцы ожидают формирования правоцентристского правительства. При этом, значит, чем могут объясняться такие результаты выборов Я тут с утра уже посмотрела итальянские паблики которые политологи в шоке они комментируют как так получилось что проголосовали за олегу норд почему это странно потому что лего норд начиналось 4 процентов я это движение знаю но ну, достаточно давно больше больше 20 лет уже до да, 97 -го года когда писала кандидатскую диссертацию и спрашивала у профессоров там в Милане. И кто ты же ты. у вас националисты? да? Они говорили, ты что у нас нет националистов. Национализм вообще кончился. У нас есть движение регионализм. И вот есть такая вот лего Норд. Но она как бы вообще ни при чем. Ее никто не берет в расчет. И так достаточно долго высказывались. И э, Сальвини, Матео Сальвини, вот как раз лидер этой партии, он считался таким маргинальным-маргинальным. Да? А, ни никого не знаю из итальянцев, кто бы про хорошо про него отзывался. Ну, правда, никого. Понятно? Что там университетский куртка общения. Тем не менее, вот так получилось, что нелюбимое имя Сальвини с нелюбимым ими же Берлускони сейчас будут формировать коалиционное правительство. Что еще интересно с Легой Норд? Что буквально месяц назад, 3 февраля, произошла стрельба в городе Мучерату, вы, наверное, помните. Да, конечно. Да, вот этот раз. Коллеги, самое главное. Вот. Ну, и у меня тоже интересно, сразу все отписались. И там ведь как было? Тоже, если посмотреть потом сразу все эти выпуски новостные, интервью с местными э, функционерами, все сказали, этот вообще человек, он совершенно маргинальный, он очень плохой, и вообще он из Лиги Норд, uh -huh. он из Лиги Севера, вот там показали его рукопожатном Сальвине. То есть о чем тут говорить, это вот их все дела. Несмотря на это, люди пошли и проголосовали за Лигу Севера, да, Возвращаясь к мнениям политологов, они чем мотивируют? Говорят, Италия – это страна, у которой самый большой внешний долг, он uh -huh. около триллиона. Италия – это страна, у которой огромные проблемы с безработицей, особенно среди молодежи. Uh -huh. Италия – это страна, в которой идет отток высококвалифицированных кадров. И Италия – это страна, которую заполняют, просто наводняют мигранты, потому что она на маршруте стоит так что никуда там никуда ну, от да, них да, не, да. Деться. Не, общем, не деться в общем их становится все больше вот то есть тут вот мне интересно с точки зрения экономики насколько вот вы бы связали правда Итали положение италии насколько она настолько ли она плохо как они пытаются представлять и вот этот миграционный кризис который все-таки повлиял мне кажется на выбор итальянцев когда они Матус, кризис, Матус. в моем понимании, да, повлиял. Давайте разобьем, потому что очень много составляющих да. как раз в вашем вопросе. Мне вообще интересно, больше всего, наблюдать за политологами уже вот скоро, скоро, уже год или больше, я могу путаться. Да? Как они пытаются объяснить, почему они не могут предсказать, что происходит, начиная с Брексита. Они уже что только не рассказывали. А Применительно к итальянской экономике, про большой внешний долг это правда и нет. Одновременно мы когда говорим про внешний долг, начиная с американского, там угу. называется как, безумная цифра, она действительно безумная. Даже если ее поделить на количество людей, которые проживают в США, она еще не, не менее безумная. Но мы хорошо. забываем о другом. В экономике, в макроэкономике не меряется абсолютными цифрами никогда внешний долг он меряется по отношению к ввп по отношению к валовому внутреннему продукту Италия Италии не такой страшный внешний долг, как рассказывают итальянские политологи. Есть страны с гораздо худшим положением. В принципе, чтобы было понятно, наверное, зрителям больше, соотношение долга к ВВП в Италии такое же, как соотношение долга к ВВП в Казани. Вот если мы ощущаем в Казани какое-то страшное давление долга по отношению к федеральному центру, если кто-то, зрители, это ощущает, то вот себя также должны чувствовать итальянцы это одна страна другого которую угу. надо отложить. То, что касается безработицы, это чистая правда. Другое дело, что итальянская безработица достаточно стабильный фактор, много лет, и объясняется он в наибольшей степени все-таки не, скажем, не отсутствием предпринимательской жилки у итальянцев, и не отсутствие. Ну, ты откажешь совсем. Совсем как раз наоборот, южный. Там есть всякие версии по поводу того, что базовые религии там как влияют, но они довольно спорные в экономике угу. теории. Самое Простое объяснение – это проблема с трудовым законодательством. Италия – страна, ну, не первая, естественно, да, но у которой очень много популистских законов по защите трудового насел... трудоспособного mm -hmm. населения занятого, вплоть до того, что по определенным нормативным актам нельзя уволить сотрудника, что бы он ни делал вообще. То есть если даже он не ходит на работу то работодатель все равно не может от него избавиться логично предположить что при таком трудовом законодательстве адекватный работодатель ищет другое место где он может нанимать сотрудников на работу и соответственно он не хочет совершенно брать на себя обязательства пожизненные фактически по содержанию людей которые неизвестно будут работать или нет и этот фактор очень долгосрочный. Фактически тут больше, наверное, к политологам опять вопрос: э, стоило ли принимать такого рода популистские законы и не понимая, к чему они могут привести. Вот они, собственно, и приводят там, к колоссальному уровню безработицы. Ну, политологи то навряд ли законы принимали, к сожалению. Но... Как и социологи, я думаю. Да. Понятно. А в принципе, с точки зрения... А дальше мы попадаем в область, которая имеет на самом деле мало отношений к экономике, гораздо больше отношений к управлению. Людям вообще свойственно смотреть вокруг и считать происходящее сейчас причинами того, что происходит вокруг сейчас. А в макроэкономике процессы очень медленные, это огромные инертные машины. в Бомба, угу. под которой закладывается там, за 10-15 лет до того, как она взрывается. Мы вот. сейчас как раз про это да. поговорим. Вот. Вот. То есть текущая ситуация это последствия решений, которые принимались десятки лет назад, угу. возможно. Одно из которых, ну, собственно, да, давайте. Ну, да, да, тут, да, да. наверное, и как раз отказ от лиры тоже сыграл свою. И что... отказ от лиры сыграл свою роль. И внедрение в Евросоюз. Э, качество, в принципе, переговорного процесса. Я не настолько знакомы, скажем, с итальянской переговорной позицией, на, когда они вступали в Евросоюз, когда проговаривали отказ от Лиры и переход на в еврозону. Но, как показывает практика, у стран, которые находятся, условно говоря, на периферии э -эконом европейской экономики, проблемы с переходом с национальной валюты на общеевропейскую были у всех. Ну, это да. И другое дело, что в Евросоюз они гораздо давнее вступили. Да-да-да, они одни из первых. Да, вот. Тут я к чему хочу подвести теперь. Вот с этой ну, есть такая, да, ситуация экономическая, все-таки она uh -huh. в Италии, ну, не самая лучшая в Евросоюзе, скажем так. И у них на втором месте сейчас после парламентских выборов а, ультраправые все-таки. Ну, я думаю, что Лигу Норт смело можно называть ультраправыми, потому что они и в коалицию, ну, такой союз европейских ультраправых вместе с национальным фронтом Марин Липен тоже входят. То есть это вот такая тусовка. Вот. Но если мы посмотрим на другую страну, в которой тоже одну из таких да. ультраправых стран, ультраправых партий называют после выборов сентябрьских семнадцатого года второй силой в стране, да, это Германия, которая... которая вот уж точно... Вот это экономический, да, это да, экономический драйвер вообще Евросоюза, который на себе тащит очень много, который готов... Очень за много платить, который с, с проблемой миграции тоже также mm -hmm. сталкивается, сталкивается. Ну, единственное, что с безработицей, там другая ситуация. Вот. Тем не менее, как бы ультраправые там тоже очень хорошо себя чувствуют. Uh -huh. Сегодня только там какие-то уже были снова интересные дебаты. Mm -hmm. И, и после СМИ. Кёльна, кстати, угу. тоже политологи говорили, и в СМИ была информация, если я ничего не путаю, что нет-нет-нет, это никакие не мигранты, это вот вообще маргинальные люди. Ну, то, то, ну, есть да, ровно там, то же самое. Там, там знаешь, интересная позиция очень ничего. по отношению к мигрантам, то есть это вслух не высказывается, потому что мультикультурализм, потому что это концепция реморализации, потому что так говорить нельзя, но потом идется и голосуется. То есть угу. никто не, при, не признавался, начиная там с тех, кто читал книгу Тила Сарацина, на да, который в десятом году вышло то есть никто не за но все пошли купили а потом кто-то пошел голосовал уже в тринадцатом году но все против все осудили но кто-то проголосовал это все были кто-то другие люди вот я про что хочу сказать Спросите про вот экономическое внутреннее экономическое положение в германии сейчас есть такая гипотеза да, что uh -huh. в Герм... германия начала снова переживать строительный бум uh -huh где-то 16-17 год. И предполагается, что это связано с тем, мы предположим, да, что в страну прибыло очень большое Конечно. количество мужчин, молодых, одиноких мужчин-мигрантов, которых, с одной стороны, надо занять. В производстве, uh -huh. в промышленности, с другой стороны, может быть, действительно есть потребность в такой рабочей силе. Вот с точки зрения экономики, насколько эффективно использование вот этой вот прибывшей рабочей силы сейчас в Германии? Почему такой вопрос? Не хотят ли они тем самым повторить снова, да? имеющийся уже позитивный опыт, но ну, который тоже имеет разные там, uh -huh. были всякие минусы, да, но вот этого послевоенного германского экономического чуда, так называемого, uh -huh. когда именно с, с, со строительного, так скажем, с, с роста строительной отрасли началась началось экономическая... Восстановление, восстановление Германии, да, когда вот сначала приехали как раз таленцы с португальцами, угу. как приглашенные а рабочие, потом турки. потом турки, да. Но с турками возникли потом вопросы, да, как ну, раз ну, потому что... турки тил... как раз и строили. Турки строили, турки строили много. И Они даже... делать. И, да, они даже, часть там из них очень хорошо интегрировалась, тем не менее, вопросы какие-то у них назрели, то есть этот мигрантский кризис, он же не первый звоночек, до этого как раз и Турец, говорила да. о кризисе мультикультурализма тоже не на пустом месте, вот как раз турецкий. Возвращаясь к вопросу, вот сейчас э, они зачем это делают? Пытаются интегрировать мигрантов, они их хотят занять, или действительно там есть потребность в такого рода рабочей силе? Ну, смотрите, во-первых, э, наверное, все-таки не совсем корректно сравнивать э, послевоенное восстановление и текущее положение Германии, да, в силу там, элементарных причин, что при послевоенном восстановлении... Конечно, ну, нет, мы сравниваем да, только да, строительную да, отрасль, только, строя... только обращение к этому моменту. Потребность после войны в строительстве, естественно, колоссальная, потому что если там, кто да. Да, был в Германии, там города есть, которые были снесены просто полностью, с их надо было восстанавливать, там было мирное население, в котором ему надо было жить, и не было потребности, как в моем понимании сейчас, в том, чтобы интегрировать мигрантов, то есть это была реальная потребность в развитии строительного сектора. Это, это, ну, как бы, это первая часть истории. Вторая часть истории – строительство, действительно, сектор, который дает там, один из самых высоких мультипликаторов вообще в экономике. Потому что очень много сопряженных отраслей. И помимо того, что ты занимаешь там, достаточно большое количество народу, mm -hmm. уже есть возможность обеспечить работу там, колоссальное количество фирм, которые поставляют строительные материалы, отделочные, монтируют электрику. Я могу, опять, да, там есть диапазон определенный, но мультипликатор по строительству реально один из самых высоких. Если отвлечься сейчас от Германии, посмотреть на страны, которые развиваются с фантастической скоростью, это Китай там, который демонстрировал двузначный темп экономического роста, Китай поднимался настройки. стройки. Ну, угу. все поднимаются на стройки. Все поднимаются на и, вот, простой и здесь есть интересный момент, который связан как раз с мигрантами. Дело в том, что мы же говорим когда про мигрантов, мы себе представляем некого человека, который не похож на нас и откуда-то приехал. Большинство стран, в Европу, в том числе, возможно, она об этом забыла, в свое время развивалась ровно на миграции, но только миграция была не внешней, а внутренней. Люди уезжали из деревень, переезжали в города, и эти люди построили, в общем-то, индустриальную Европу. То же самое происходило и до сих пор продолжает происходить с Китаем. С Китаем очень сложно что-то говорить про оценки, потому что там по разным версиям существует от 50 до 300 миллионов незарегистрированных вообще людей последствия политики одной семьи, один ребенок, которые разгоняют, да, разгоняют экономику просто до небес, потому что это люди, которых формально нет, которые согласны на любые условия труда, которые приезжают и выживают любого, кто с паспортом, потому что они согласны на условия намного хуже, сколько у них паспорт фактически нет на да, и в реальности их не существует но они именно являются драйвером роста китайской экономики в течение последних лет то же самое происходило когда-то в европе когда надо было отстраивать германию после войны до да, привозили там поскольку своих не хватало привозили иностранцев в том числе турков которые прекрасно прижились и есть такая байка я не знаю сколько она правдива что политику реимиграции, стимулирование реимиграции, которую немцы проводили mm -hmm уже после строительного бума. Она была продиктована тем, что кто-то там якобы из политиков пришел на стадион, где играла и немецкая сборная там, с турецкой сборной. и обнаружил, что на стадионе сидит больше половины немцев турецкого происхождения, которые болеют, соответственно, не за национальную сборную, а как бы за свою вот параллельную национальную сборную. И после этого вы решили, что что-то у нас слишком много, давайте будем ну, фактически покупать их проезд обратно в Турцию. Ну, это тоже не очень получилось, потому что немногие там уезжали ну, и не возвращались. Да, они пытались вернуться. Дело в том, что, ну, вообще в, в мировой экономике считай, Германия считается страной, которая наиболее эффективно провела политику реиммиграции. Это при том, что там эффект оказался не, не самый приличный. У ну, остальных было еще хуже. Ну, если так сравнивать, то, наверное, да. Но через десятилетия эта проблема у них появилась. То есть они обратили на них внимание, значит, не стопроцентно эффективно. Естественно, вот это по предварительное сейчас никакой такой вот бешеной потребности угу. в строительстве в Германии в общем, наверное, нет. То есть а, это все-таки чтобы руки занять, идея, чтобы, чтобы чем-то занять неквалифицированную рабочую угу. силу, к тому же молодую. И здесь тоже надо понимать, что вот средний возраст мигрантов он намного ниже, чем средний возраст немцев самих. Однозначно. При том, что среднего возраста вычислить достаточно сложно, потому что люди, которые приезжают как беженцы, без документов, они просто декларируют, что им столько-то лет. А внешне по ним ну, не особо на европейский взгляд определишь, да. сколько им лет на самом деле. И мы получаем там огромное количество людей, которых куда-то надо пристраивать. Uh -huh. Достаточно проблематично их пристроить, скажем, на работу, которая является реальным экономическим двигателем Германии. Германия очень специфическая страна по экономике. Там да, мы знаем им концерны, борш, сименс. Можно Автоматизированная, сказать, в общем-то, авто... промышленность. Роб... И куда здесь встраивать вот неквалифицированную рабсилу? Никто не будет роботов менять на неквалифицированных мигрантов, потому что, например, там в автомобилестроении, которое является одной, одной из ключевых отраслей для Германии, допуски такие, которые человек, в принципе, не в состоянии mm -hmm. даже воспринимать, не то что обеспечивать. Ну, это чистая роботизация. Остается куда их? Вот, строить. А мы можем сказать, что, например, эта попытка, опять-таки, уже опробированная в прошлом, завести, раскрутить сферу социального строительства социального жилья, потому что, опять же, людей стало гораздо mm -hmm. больше, их надо куда-то селить. То есть ну попытка одним таким выстрелом двузать и людей занять, и они сами же себе там что-то построят, где потом будут жить и вот каким-то образом таким интегрироваться. Ну, конечно, Ангел Меркель мне не отчитывается, но вообще достаточно похоже на правду, потому что действительно людей куда-то надо селить. О, ни, ни в Германии нет желание видеть их в палаточных городках, естественно, ни в каких. И, в общем-то, уже понятно, потому что есть опыт эмигрант, чисто иммигрантских стран, что людей надо расселять. До тех пор, пока они живут анклавами, мы И получаем поленбег да, со всеми вытекающими последствиями. Хорошо. Тогда вот такой вопрос. Ну, вот на ваш взгляд, как вы считаете, вот люди, которых сейчас пытаются занять, да, которые приехали, угу. они как мигранты, они получают пособие. Да, mm -hmm. их каким-то образом содержат, то есть, ну, как минимум их поселили, дали деньги на еду yeah. и на ну, там какие-то ежедневные расходы. Ну это вот как мне сами там коллеги рассказывали, студенты рассказывали, что, собственно, получают мигранты что ну, на такие деньги, в общем-то, существовать а -а -а. можно, так и не сильно переживать. Насколько они будут заинтересованы в том, чтобы работать? Почему я это спрашиваю? Потому что вот вся прошлая неделя, она такая была интересная с точки зрения новостей, которые приходят из Германии. Вот есть такой город Эссен, большой, в котором благотворительная организация Тафель тоже считается одной из самых больших в Германии, нарвалась буквально на скандал в тот момент, когда они обнаружили, что в их очереди... А организация специализируется на раздаче продуктов. Uh -huh. Причем не просто раздача продуктов, а по специальным карточкам, которые люди должны получать в связи со своим низким доходом или неспособностью обеспечить себя. Uh -huh. ну, это вот так, как подается. И, как правило, там, по словам представителей этой организации, к ним стояли в очередях... Люди пожилого возраста, mm -hmm. одинокие, и многодетные матери, mm -hmm. одиночки в частности. Вот, в какой-то момент они обнаружили, что почти 75% людей в их очереди, которые получают бесплатные продукты, это как раз молодые, здоровые мужчины, которые приехали как мигранты. То есть у них есть эти карточки, они имеют право получать э, продукты. Mm -hmm. вот, и практически совсем перестали приходить вот эти вот, как они бабушки, говорят, бабушки и, мамы. и мамы. да В тот момент, значит, руководство организации приняло решение, что они теперь будут помогать в первую очередь тем, кому они собирались помогать, то есть людям с немецкими паспортами. Угу. Какое-то время они так делали, но, естественно, это вызвали скандалы, по этому поводу как раз и Ангела Меркель высказала, сказав, что это нехорошо, потому что дискриминация. И вот буквально там в самом конце недели организация была вынуждена снова приступить к раздаче продуктов всем, потому что как бы, они ну, были буквально подвергнуты общественному астракизму. Их поддержала как раз только альтернатива для Германии. Все остальные ну, тоже скромно сказали, что так нельзя, нехорошо, надо помогать всем. Вот. Я к чему? К тому, что как раз молодые здоровые мужчины, они не пошли куда-то в магазин покупать mm -hmm. продукты, они встали в очередь за бесплатными продуктами. Ну, судя по тем новостям, которые поступают. Насколько они будут заинтересованы выбрать неквалифицированный тяжелый ручной труд, mm -hmm. вместо того, чтобы спокойно жить на пособии? То есть вообще эта попытка, она не обречена с самого начала на какой-то провал? Потому что ведь они приехали не работать, никакая старбайтера. Mm, они приехали не работать. Тут, опять, это получается в очень разные категории. На самом деле все, что нам известно про мигрантов, это то, что они находятся в определенном возрасте, Mm -hmm. на то, что это мужчины, и мы ничего практически не знаем про их мотивацию, мы ничего не знаем про их мотивацию к отъезду и про их мотивацию на дальнейшую жизнь. Они очень разные. Это вот, а для нас, скажем, такая общая масса. Да? На самом деле они очень разные. Есть категории людей, которые сильно тяготятся благотворительностью. И если мы обратимся как раз в отношении да. к ним. У -у -у. То есть есть люди с, ну, опять, да, с достаточно высоким чувством собственного достоинства, которые да, бежали от войны, но они не, не ощущают потребности паразитировать на стране, которая их приняла. То есть они ощущают, ну, скажем, действительно достаточно высокую степень благодарности и хотят делать что-то полезное. Другое дело, что их полезное в их может сильно расходиться mm -hmm. с нашим пониманием о полезном, но точно не в понимании ни тех, ни других Там получение бесплатной еды не является полезным для страны, которая тебя приняла. Вот эта категория, она как раз пойдет работать. Другой вопрос, пойдут ли они работать на стройку или, учитывая, что это все-таки страны с хорошей склонностью к торговле и к такому mm -hmm. мелкому предпринимательству, они могут занять нишу, которая в той же Германии, например, совершенно не занято если была возможность да, побывать в европе в субботу воскресенье до мигрантского кризиса не это все закрыто если ты не купил продуктов заранее ты остался голоден. это твои проблемы да. даже Заведение общественного питания тоже не работают, не, тоже не работают потому что в субботу и воскресенье надо отдыхать. Люди, приезжающие с восточной, скажем, культурой, они гораздо спокойнее относятся к работе в выходные. Во-первых, они не знают, что такое воскресенье, что для нас надо в церковь сходить, да, условно говоря, ну, для европейской культуры. Им не ну, надо ни в какую-то церковь Тоже не для всех. Да, ну, там ну. кого-то субботу, кого угу. у кого-то воскресенье, у кого-то, во-первых, у них пятница, когда и так все работает. Но ну, если мы условно их считаем мусульманами, Суббота, воскресенье можно работать спокойно. В это время никого нет. Это огромный простор для ну, то есть полное отсутствие конкуренции. Ты занимаешь нишу, в которую никто не рвется вообще из местных. И они, собственно говоря, например, облик того же Берлина довольно сильно изменили. То есть всякая мелкая торговля угу. теперь присутствует и в субботу, и в воскресенье. И можно сходить купить какую-то еду. Да, она довольно специфическая. То есть это не него Но э, кто-то ее ест, и она но она решает часть проблем людей. Но ]ですね. это люди, а не с каким статусом? Те, кто предпринимательством занимается? Они тоже беженцы достаточно часто, натурализованные. Просто вместо того, чтобы идти на наемную работу, угу. они предпочли вот такое мелкое, семейное, там не знаю, клановое предпринимательство. У них есть такая законодательная возможность. У и у них есть такая законодательная возможность. Я не, плохо себе представляю, как они там платят налоги. У меня есть подозрение, что поскольку культура уплаты налогов, наверное, на родине у них сильно отличается от культуры уплаты налогов, угу в германии у немецких налоговых органов вероятно есть проблемы со сбором да там должна быть какая-то черная часть тем более торговля за наличный германия опять же в этом плане специфическая страна она не любит карточки она любит кэш и получается когда есть кэш всегда его можно скрыть mm. но с другой стороны эти люди не сидят на шее ни у кого им не надо платить пособие они сами себя кормят и уже на этом им спасибо потому что они закрывают незанятую нишу никому не мешают ну да, выглядит, наверное, не совсем так, как привычно выглядит на улицах Берлина. Ну и что? Некоторые из них очень даже интегрируются. Это вот история про одних людей с одной мотивацией. Есть другие люди с совершенно другой мотивацией, которые искренне полагают, что весь мир им должен просто по факту рождения определенный, определенным гражданином. И тогда понятно, почему человек приезжает, спокойно идет к благотворительной организации, говорит, дайте мне бесплатную еду, ну просто потому, что ему все кругом должны. Если мы оглянемся по сторонам, я думаю каждый из нас может такого персонажа в своем окружении увидеть то есть если мы с вами завтра начнем раздавать на улице профессора нужен и еду мы тоже увидим очень разнообразных людей которые за ней приходят Поэтому здесь вопрос а не столько в мигрантах, может быть, да, да у них там другой mm -hmm. уровень культуры, например, они не понимают, скорее всего, не понимают, что такое благотворительность вообще. То есть благотворительность в их понимании, это когда приезжают какие-то белые люди, что-то раздают. И это нормально. Ну, ну, опять же, тогда мы смотря о каких мигрантах говорим. Да, потому опять что, в принципе, благотворительность, она в религиозной культуре тоже есть. Я согласна. она, очень Да, даже. она очень хорошо выражена. Она выглядит немножко, я так понимаю, от культуры к культуре. она должна, в принципе, отличаться. Вот это вот наша христианская история которые подпитывает благотворительность. В ну, исламе благотворительность. благотворительность. Это Есть, тоже закат, очень да. уважаемая вещь. Вопрос, кто эти мигранты, да? кто они кто на самом деле, и в чем они, что они хотят И да. почему они считают, что им что-то должны. Потому что, опять, может быть, у них четкое представление о том, что мужчину надо кормить в первую очередь, потому что он обеспечивает всех остальных. И тогда его трудно обвинить в том, что он ну, что-то другого. Я вообще, честно говоря, не знаю, сколько это политкорректно. Вот в вашей истории я на стороне альтернативы для Германии это благотворительного фонда вообще, кто -нибудь... с точки зрения немцев это совершенно не политкорректно. Я понимаю с точки зрения итальянцев, которые сегодня подводят итоги, это тоже не политкорректно. Тем не менее кто-то голосует, значит кто-то считает, что это не только политкорректно, это правильно. Тут сложно говорить о том правильно неправильно симпатия на чьей стороне. Это просто очень интересный процесс, который сейчас да. происходит, который вот, вот наблюдаешь и да Европа, которая там 20 лет назад говорила все кризис больших нарративов там Фрэнсис Фукуяма сказал, что конец истории, это даже больше 20 лет назад было, что все закончилось, и национализма больше нет, и, вот, и, и что-то тут такое выходит. Кризис скорее бюрократический, потому что непонятно, какие критерии отбора. И это непонятно никому, и в том числе людям, которые голосуют за ультраправые партии. Им кажется, что приезжает, там, пусть приезжает 10 нормальных, один ненормальный, видно ненормального, если так очень mm -hmm. условно говорить. И потом, например, отношения опять же, между полами, да, сдвигаясь в сторону близлежащего праздника, все-таки отличается в разных культурах, и поведение по отношению к женщинам, например, более будет заметно и будет вызывать очень большое количество отрицательных эмоций. Поэтому вопрос... Э его наверное можно оставить повесить открытым вопрос как отбирать мигрантов и кого потому что кого-то отсылает тоже германия обратно вопрос кого оставлять кого отбирать и насколько качественно ведется этот процесс это есть наверное ответ на вопрос будут мигранты двигателем экономического прогресса в европе угу. или они будут обузой проблемой и подпиткой для ультраправых партий я думаю мы к этому вопросу еще вернемся и как раз разберем и бюрократические препоны, и критерии отбора, формальные и неформальные. Спасибо большое за интересный разговор. Пользуясь случаем тем, что у нас надвигается на нас 8 марта, хотела бы поздравить всех наших зрительниц с праздником весны. Пусть ваша весна будет яркой, пусть ваша весна будет теплой, солнечной. И бесконечной. И бесконечной. Спасибо, до новых встреч. Спасибо.